Всем здравствуйте! Вот такая весна, короче. Надо теперь ворона откапывать. Задуло. За зиму так не сравнивало, как за сутки. Да, позы. Как-то вот так вот, вот буду копать. Ворон вроде не ожидал. В общем, такой погоды. Да, ворон? Сейчас поедем, а не угадаете, зачем мы поедем. Сейчас седло одену и спуть. путь. Вот столько, в общем, снега за сутки. Что если видео смотрел годовалой давности, полянку узнал и в общем за соком мы приехали. Снег чуть не по колено, а приехали мы с Вороном за соком. Четвертый день у нас так-то Заготовки березового сока но вчера я не ездил, вчера сильно уж сильно не погода была, не видно было вообще метров даже в 15 и ничего. А сегодня минус 5 иду, Я думаю смысла нету его Замерз. Так что сейчас заберем, снимемся И когда будет оттаивать Поедем снова ставить вот так вот тут, все, весь свой урожай собрал, по три штуки сейчас в мешок, и две так через седло. Два мешка и две отдельно, чтобы удобнее было. И домой вот такой вот сбор березового сока в этом году. Метет сильно ветер сильный дует. Ворону только почти в удовольствие. Да, ворон.